всем привет сегодня будем красить яйца на пасху двумя натуральными красителями куркумой и чаем каркаде процесс очень интересный и увлекательный яйца могут получиться самых разных цветов и оттенков список всего что нам понадобится смотрите в описании под видео высыпаем в кастрюлю каркаде закладываем туда вымытые с мылом сырые яйца комнатной температуры заливаем их водой так чтобы все яйца покрыли жидкостью и отправляем на небольшой огонь с момента закипания варим 15 минут за это время яйца несколько раз переворачиваем чтобы они окрашивались равномерно затем достаем несколько яиц по мере высыхания они становятся ярко-фиолетового цвета с мраморным рисунком. Остальные яйца оставляем в каркаде до полного остывания. При этом они должны быть все время покрыты отваром. Если в кастрюле не хватает, доливать воду не рекомендую. Лучше переложить яйца в подходящую по размеру емкость. Теперь покрасим яйца куркумой. Высыпаем ее в кастрюлю. Выкладываем туда сырые яйца на расстоянии друг от друга. Заливаем водой комнатной температуры. И отправляем на небольшой огонь. После закипания варим 10 минут. При этом яйца периодически переворачиваем. Затем достаем их и удаляем крупинки куркумы бумажными полотенцами. Оставшиеся окрашенные яйца складываем в кастрюлю, заливаем водой и варим, как обычно, 7-8 минут. В это время достаем из каркаде оставленные там яйца. Они получились насыщенного темно-синего цвета. Дальше оба отвара процеживаем через сито. Добавляем в них уксус. И погружаем туда вареные горячие яйца. Спустя 10-15 минут достаем несколько яиц из каркаде. Они имеют ровную синюю окраску. Также извлекаем часть яиц из куркумы. Крупинки можно смыть водой. Яйца получились нежного светло-желтого цвета. Еще через 10-15 минут достаем следующую партию яиц. Таким образом получаем разные оттенки. Когда все яйца будут окрашены, берем несколько желтых яиц различных оттенков и погружаем их в каркаде на разное время. Такую же процедуру проделаем с некоторыми синими и фиолетовыми яйцами, только погружаем их в куркуму. В результате получатся яйца зеленого цвета разной насыщенности. Высохшие и окрашенные яйца для фиксации цвета и придания блеска натираем подсолнечным маслом. Вот и все! Красивые пасхальные яйца без химии готовы! Имея в наличии всего два натуральных красителя, мы получили огромное множество различных цветов и оттенков.